не держать пост больному тот который болеет и по причине своего состояния не может держать пост ему оправдание но с условием что он в последующем когда выздоравливает как долг восполняет этот день который не держал если один день или два дня он потом как долг после окончания месяца рамадана отдает эти дни то есть держит как пост в другое время а также Дозволено не держать пост путешественнику, тот, который в месяц Рамадан отправился в путешествие, и он в дороге, то ему тоже дозволено не держать пост в этот день, но также он в последующем как долг отдает этот день, который он пропустил. И в соответствии, так как мы говорили, что это совершеннолетний разумный, то дети, соответственно, не обязаны. Но ислам и шариат пророка Мухаммада побуждает родителей к тому, чтобы они приучали детей еще с малого возраста к тому, чтобы они учились соблюдать и чтобы они приучали себя к соблюдению этих ритуалов. И если ребенку семь лет по лунному календарю и он физически в состоянии, то родители они учат его и побуждают к тому, чтобы он держал пост, будь это мальчик или девочка. Если им их физическое состояние позволяет, то они держат пост, и это для них есть как бы э, пример, и они приучают себя к этому, потом уже, когда станут совершеннолетними, им будет легко, потому что их с детства приучили соблюдать. Это то, что касается обязанностей родителей, а не детей. Как мы сказали, дети сами не обязаны. И а в чем также... заключается пост? Вообще нужно отказаться от еды или что-то можно в это время... Для того, чтобы держать пост, необходимо, прежде всего, отказаться от рассвета до заката, до захода солнца, от всяких разговений. Все, что имеет какой-либо объем, необходимо воздержаться от того, чтобы это попадало вовнутрь, через открытые отверстия, будь это через нос или через рот, а также даже в это время запрещено делать клизмы, Все, что вовнутрь что-то попадает, будет это через уши или через нос или через рот, через любые открытые отверстия, все, что имеет объем, запрещено, чтобы это попадало. То есть должен человек избегать этого. Будет это пища или вода. То есть воду тоже нельзя. Пить. Воду тоже нельзя. Это от наступления истинного рассвета и до захода, до полного захода Солнца. А также в этот день необходимо воздержаться э, мужу и жене, воздержаться в дневное время от половых отношений. А также вызывание рвоты нарушает пост, если намеренно человек сам вызывает рвоту. А если это произошло с ним непроизвольно, то это не нарушает пост. Помыл рот и дальше продолжает держать пост. А если же человек... По забывчивости съел что-либо или выпил что-либо, забыл, что у него пост, то это простительно. Даже если он досыта поел или выпил много воды, пока не утолил жажды, но он, если не помнил на тот момент, то это допустимо. И это милость Бога, то что ему это прощается, и тем не менее пост принимается у него. А также необходимо стараться в день поста человеку как можно больше соблюдать повеление Всевышнего, избегать нарушений. Так как это месяц, особый месяц и месяц благословения, и месяц милости, то необходимо мусульманам стараться в этот месяц больше соблюдать повеление Всевышнего, больше совершать благих деяний. И сказано еще, что в этот месяц, Вознаграждение больше получает мусульманин, который отказывается от всякой пищи и разговений ради Аллаха, ради своего Создателя, выполняя его повеление. И ему за это обещано великое вознаграждение. И сказано, что в этот месяц есть особая ночь, называется арабский ⁇ Ледатуль Хадр ⁇ эта ночь не определена, в какой, какая ночь из этих э, ночей месяца Рамадана, и поэтому мусульмане, ожидая, что это любая ночь может быть, это особая ночь, стараются как можно больше совершать благих деяний, ночь читают молитвы и многие другие разные Благие деяния совершают. Есть особая молитва, которая читается, называется Таравиах. Это в особенности во всех мечетях мусульмане бывают, собираются это ночью и читают коллективно эти молитвы. Интересно очень. Сейчас у вас есть возможность поздравить наших зрителей и высказать свои пожелания. Я хочу, пользуясь случаем, поздравить всех мусульман города Одессы, а также мусульман всей Украины, с наступающим благословенным месяцем Рамадан. Желаю всем мусульманам провести этот месяц как можно во благо, совершая больше благих деяний, чтобы в этот месяц их дома были переполнены счастью, радостью, и чтобы больше было соблюдения и повелений Всевышнего, больше добра, больше благих деяний. И желаю всем мусульманам, чтобы они старались в этот Месяц благословенный больше очистить себя и больше совершить благих деяний, надеясь на большую милость от Всевышнего. Желаю всем всех благ и счастья. Спасибо вам большое. До новых встреч в нашей студии. Всего Спасибо хорошего. Спасибо вам тоже. До свидания.